Столько лет прошло, холод жёг в груди Эй, земля, Алуя фояджер один Выходи на связь, срочно выходи Наскитался слазь по млечному пути Да Та так и не сумел себе найти другой ориентир До тебя теперь миллиард верст И сверхновых нет, среди старых звезд. Все как секонд-хенд, а мне надо ферст. Я не званный гость, изучаю здесь Внеземную жизнь через лесу и звучит, как меч тишина. Свет На дальней точке, там позади На самой лучшей из возможных планет Ребрами прикрыв черную дыру Все наши миры прямо в ней сожру Ни один фантом не сбежит уже Два тон Груза на душе Так тащить хочу, но надо же Я тебя прошу, хоть один сигнал Импульс хоть один Выходи на связь, срочно выходи Мне не вывести вакуум кругом Я в нем по уши Эй, земля, это будет черт, тишина В твоем ответе В моем горле ком. Старым Спасибо, Новым Годом! Спаил Луны! Гальчик! Заранее благодарю и обнимаю!